моим зрителям на ютубе это второй день блогов а, мы все еще находимся на даче я и мой двоюрод давай пошевели тюбручкой ручкой. он не хочет он не хочет он вредина он не вредина вот это настоящий вредина мелкий Страшный мужик. Да. Вот такой вот у нас мелкий, противный. Мы его ненавидим. Ну, я его люблю и, и ненавижу. Как-то так. Да. Мы сейчас сжираем чипсы. Вот эти вот. Которые остались у нас сейчас у вчерашнего дня. Мы выжираем. Да? Да? Да, да. А это наш любимый домик, который мы любим побеситься. Ну, вообще-то это баня. Сивка. Смотри, какое небо красивое. Мелкий! Заткни бакшиш. Молодец. И, кстати, Тимоха даже не хочет устроить турнир-хода. А еще я попрошу Тимоху снять, как я буду кататься на скейте. Сразу грохнешься. А может и нет. А может и да. Не знаю. Посмотрим. Я на скейте раньше катался. Подруги давали. В общем, посмотрим тот отрывок, как я катаюсь на скейте. Увидимся. Здравствуйте, с вами Тимофей Сакин. Сегодня я буду снимать Надю. А я, как и обещала, буду кататься на скейте. И, кстати, привет, Саша. Короче, я ее буду сегодня снимать. Ставьте много лайков, если чего. Она дура, я понимаю, конечно. Она челкнутая, понятно. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Пока.